Здравствуйте! Мы в эфире? В чате посмотрите. Зачем мне в чате? -то? Здравствуйте! Так, сегодня у нас 21 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка» программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Дмитрий. Всем привет! Да, Наталья. И еще здесь много людей. Мы вещаем из... Московской области, из Злыхино, Одинцовский район. В общем, вот так. Видим, слышим, говорят. Все отлично. До новой исторической эпохи. 348 дней. Хорошая цифра. 348 дней эфир. Пишут в эфире. Все нормально, да? Да. Отлично. Значит, тут у нас много новостей. Кстати, хорошие есть. Вот мальчик мы собирали. Денежки, помните, мальчику Мирону, его оперировали в Москве по поводу э, порог сердца, ему неделя была, в общем, все нормально. Мальчик кушает, э, в общем-то, в себя пришел после операции, все хорошо, мама благодарна. Мама, кстати, троих детей, Это третий ребенок, и так, к сожалению, у нас случается что э, дети рождаются не очень здоровыми, и, слава богу, что можно это пока пока это можно исправить в, в большом количестве случаев, если есть, в общем, надлежащие врачи. Вот э, следующая ситуация очень плохая, э, значит, это, плохи, пл это плохие новости, да, э, реально. То есть мы говорили, помните? о Бурятии, о том, что э, значит, поселок Ангоя, северо-байкальский район, 63 квартиры, о, около 260 жителей остались. Они, в общем-то, ну, живут в таких условиях, когда замерзают фактически. То есть на улице плюс э, минус 45, в квартирах плюс 5. Да, им сделали такие дома. С одной стороны металлическая стенка, которая холодная внутри, там как-то чем-то обшита. И засыпка была какая-то сделана. В общем, сделано все с нарушением технологий в результате плюс 5 градусов. Как вот я сразу вспоминаю Нансона с Йохансоном. Да, они там сидели в этой иглу, которую сделали из льда, топили тюленем жиром и получали температуру плюс 5 градусов. И это невыносимые условия даже для полярников. В таких условиях живут сейчас 260 жителей там в Бурятии и двое детей уже маленьких с пневмонией уже попали в больницу. Так вот, обращались и в Нот к Федорову, в ЛДПР пишут, и в Человек и Закон. Канализация промерзла, в общем, все-все-все. Мы сегодня... Почему их не эвакуируют? А, а, я, я думаю, что вообще, в принципе, такого и добиваются. Это же Бурятия. То есть, если мы смотрим Дальний Восток, Бурятию, там, Забайкали вообще всю Амурскую область, то там создаются невыносимые условия для человеческой жизни, я так понимаю, для того, чтобы освободить землю под китайцев. Но ну, это же совершенно очевидно, в Уссурийске все затапливает, да, здесь вот делают дома, в которых плюс 5 градусов, как анекдот, это, конечно, не смешно, но получается, как помните, говорят, зачем чукчи холодильник, а он в нем греется, на улице минус 45, а в холодильнике плюс 5, вот так и здесь, то есть, поэтому а по телевизору нам рассказывают, как хреново людям живется на Украине. Вот мы сегодня связывались по скайпу, к сожалению, не удалось записать, потому что звук был у нас только по телефону. То есть картинка по скайпу, а, а звук по телефону такой. Удивительный случай, это не по нашей вине. Да, да, впервые это не по нашей вине. Да. Так вот, что мы договорились? Мы договорились, что будем вывешивать у нас. Будут они запишут, вот завтра уже пришлют. Покажем, что там с этими домами, какой-то домик там построили. И я предлагаю, в общем-то, руководству района там, продать корову, я не знаю, там заложить свой дом и им все это сделать, потому что вас, я уверен, что передадут, ну посадим мы вас в любом случае, даже до 5-го, 11 -го, Даже эта власть путинская все равно вас спасать, потому что мы сейчас придадим это дело огласке, но время, мы, мы потеряем время, до Нового года об этом блин, вся Россия будет знать, вас будут проклинать и вас потащут за в тюрьму, вот тебя конкретно глава администрации посадят это я тебе железно говорю поэтому ты лучше сейчас продай там что у тебя есть, что вы там украли и сделай людям, потому что ну, ну потом ты будешь сожалеть ну будет поздно, я тебе обещаю это вот, удивительные люди, вот я уверен что не поверит человеку Скажут, да, оно прокатит, оно как-нибудь. Шухер мы поднимем здесь, в Москве, уже поднимаем. Такой поднимем, мам, не горюй. И сольют вас нафиг. Что ж Путин там со всей своей братьев будет какого-то главу администрации района, что ли, беречь? Нафиг нужно, если они министров своих перережут, то уж вас и подам Так, вот такие дела. Так что будем мы этим вопросом заниматься, будем людям помогать, но... Совершенно чудовищная ситуация, что сейчас холодно. И, вот, и все вещи, вся помощь, которую мы можем оказать, она такая долгосрочная. Вот опять же я прошу а, тех людей, кто может провести экспертизу независимую вот этого жилья, то есть может быть связаться с нами, может быть мы как-то оплатим вам переезд туда, чтобы вы съездили, провели независимую экспертизу соответствующими только лицензиями, со всеми делами, а, что там нельзя жить. Чтобы можно было уже как бы разбираться. Я понимаю, что это время, это долго. Ну, что делать? Давайте, помогите. К новостям? Да, тут еще. Ну, давай, ладно, к новостям. А то у нас много новостей. Завтра тогда мы письма все зачитаем. Э -э -э -да. Пассажиров, вернувшегося в Нижнекамск самолета, отправили в Москву. Да, в Нижнекамск вернулся самолет, сухой суперджет, ну понятно, у него проблемы с шасси, то есть до да, это у сухих суперджетов, если вы помните, отлетали капоты от двигателя, ну в общем все, что связано с двигателем, отлетало нафиг, причем я так помню, что там куда... Киев прилетел, самолет даже не нашли, там кусок отлетел от двигателя даже, даже а он, он в Шереметьево остался, нашли, позвонили, говорят, дом да в Киев прилетел, нормально, в общем все еще хорошо делают, да, даже без куска двигателя может летать, ну в общем-то это сим симптоматично насчет этих суперджетов, конечно, так что вот Наташ, ты полетишь суперджетом? Нет? Нет. Она вот у нас на, на автобусе ехала на дачу и улетела в Кювет. Да, тут, и без всякого суперджета можно на автобусе. Расскажи, что как это получилось? Ой, о, ледяная дорога. Очень быстро ехал на большой скорости шофер. И завалил автобус в канал. Слава Богу, что никто не пострадал. Ну это ангел-хранитель сильный Да, ангел-хранитель Я тоже так считаю что... Я фотографию такое... видел Мы все вылезли 15 человек И все перекрестились Потому что все могло Кончиться ужасно На самом деле ты стол не трясет, Дим. Ты ага. вот как, вот, молодежь. Окунев сидит, стол трясет, Дим сидит, стол трясет. Да, мы сейчас, кстати, сюда чуть не опоздали. Перед нами, прямо, наверное, две машины впереди нас. Э -э ехало такси, и она зацепила обочину и перевернулась на крышу. Есть, вот. ну, там живые все. Ну, да, вот э люди сразу все остановились, вытащили людей оттуда. Вот. ну Это, конечно, это тоже такая интересная история. Прямо вот здесь, вот, на подъезде к Одинцову. Спрашивают мнение о фильме «Украина в огне». Да на, «В огне» — это на самом деле Россия, да, а не Украина. Не смотрел. Я понял, так это фильм Оливера Стоуна. Да? Или как? Ну, «Украина в огне» — это Оливер Стоун. Вообще, Оливер Стоун — мой любимый режиссер, и я очень сожалею, что он про путинские какие-то вещи снимает. Я даже боюсь. Посмотреть такой фильм, но если честно. Да, чтобы не, ну, потому что «Взвод Сальвадор это мои любимые фильмы, «Взвод и Сальвадор, Я помню, мы э, там, по 10 раз ходили, но ну, особенно на «Сальвадор». «Взвод» нам как бы, показывали только позже, потом по этим, э, ну, на, на кассетах, в видеосалонах. А «Сальвадор» -то» в кинотеатрах в начале 80-х, я помню, мы раз 10, наверное, сходили на этот фильм потрясающий. Ну вот сейчас так он меня разочаровал, связался с Путиным. Ну, может быть, и посмотрю. Не знаю, пока не решил. Для меня это сложный выбор. В Англии 10-летний мальчик спас провалившегося под лед товарища. Ну, какие в Англии пацаны? представь, причем товарищи-то 13-летние, они оба провалились. Маленький вылез сам, потом увидел, что... Вот этот э, более взрослый подросток ни, никак у него не получается. И он залез обратно в воду и вытащил его, десятилетний, представляешь? Но ну, оба помещены в больницу, но говорят, жизнь вне опасности. Ну, там хорошо ехал мужик какой-то, увидел это дело, там, посадил их в машину. Доброго здоровья этому человеку, потому что, ну, сейчас люди как-то странно реагируют на, на многие вещи. То есть... Могут и мимо пройти. Ну вот, слава богу, у нас такие вот дети подрастают. Так что путь не она, уж у тебя нет, даже если Мальцев сдохнет, вот этот из Энгельса, десятилетний тебя и выкинет в любом случае. Поэтому... В жилом доме в Челябинской области произошел взрыв бытового газа. Да, ну, видите, газ продолжает взрываться. Два человека, я понимаю, пострадали в Южноуральске. И взрывом заинтересовалась прокуратура. Вот Костя нам рассказывает страшные вещи какие-то, что продувают систему кислородом. Я когда услышал, меня это потрясло. Я думаю, а зачем, как, почему кислородом? То есть, если остался газ... И, и там еще и кислород, то это получается ракетный двигатель, да? то, то есть, ну, ракетное топливо именно так устроено, керосин с кислородом, да, так что, в Пензенском кафе вот отравились люди, продолжаются страшные отравления, на сей раз алкоголем, 12 человек, из них трое погибло, и вот самое главное, когда люди травятся ну, из-за того, что какое-то дерьмо пьют, ну, где-то что-то нашли, да, спирт содержащий, как одно время было, помните, на а, Дальнем Востоке и в Сибири, на границах, прилегающих к Китаю, то, ну, в смысле, в селах, которые расположены недалеко от границ с Китаем, там всегда была одна и та же тема, находили а, эту... Какую-то бадью с алкоголем все начинали пить, потом оказывался метилен. Ну, в какой-то, как... не, не чистый метилен, потому что он сразу вышибит, а в каких пропорциях, которые вышибают только потом. И вот умерло много людей. Такой же мы видели в Турции, когда последний сезон был. Помните, там люди все. Помирали именно отравление от алкоголем. Потом отравление алкоголем были уже по всей России вот, какие-то бодяжные коньяки там посылали и так далее. Обратите внимание, тогда мы заинтересовались тем, что травились только, ну, то есть люди травились во всех регионах, это и в Подмосковье, и в Волгограде и так далее, а задерживали только посредников. То есть вот как так? Эту же цепочку совершенно спокойно раскрутить э, до конца э, э, а следы, следы остаются, люди остаются, никуда это не девается. То есть, вот. Да, но вот осудили только посредников, а все остальные, так сказать, те, кто это организовывал, остались неуязвимыми. И вот опять э, значит, 77, 81-86 года мужчины погибли трое, и еще целая куча народу отравилась. Тут даже вот я помню тот плакат, д -д -д довоенный еще, да, там железнодорожник слепой идет, но его можно найти, там написано «Не, не пей метилового спирта», да, и там вот с палочкой идет в железнодорожной форме в черных очках, как кот Базиль. Очень такой смешной плакат, но здесь нет ничего смешного. И там... Э -э Люди хватали какой-то спирт, но там из СССР, ну я не знаю откуда, и он мог оказаться метиловым. да? А здесь люди покупают алкоголь в кафе, в магазине, там я не знаю, и он оказывается, вот называют некачественный. Это не некачественный алкоголь. Нужно понимать, что метилен в алкоголе не может взяться ниоткуда, если его туда не нальют. Ну, не может быть, чтобы там был этиловый спирт. И там вот 5% метилового спирта. Откуда он там возьмется? Метиловый спирт, да? Это нельзя так перегнать некачественно. Вот там взяли там самогон некачественный, и в нем там метиловый спирт оказался. Нет. Так что эти люди не понимают? Нет, они, эти, которые в кафе, они наверняка ничего не Таким понимают. Они купили у кого-то с рук. Они просто купили с рук. А я думаю, что здесь. Ну, а не, какая? Нет, я думаю, что ну, это, это что? сознательно, это сознательно делается, да. Конечно, это сознательно делается. Ну а как можно, а, зачем взять метиловый спирт? Он дороже стоит, чем этиловый. Какой смысл? Этиловый спирт, вот ты почем купил, мы им окна моем. Мы купили. Рубля, 5, Сколько? 624 рубля, 5 литров. Да, 5 литров, 624 рубля. Этиловый спирт, он дешевле, чем незамерзайка. Дим, знаешь, я терпеть не могу запах вот этой незамерзайки, которой конфетами. И мы ехали в Саратов, он взял, купил спирт, разбавил с водой, залил туда, ну едешь, ну спиртягой попахивает, ну и поапахивает. Никаких микроволн. Да, да, да, нет. Я к тому, что этот этот спирт, это не метиловый спирт, это этиловый спирт, и его можно совершенно смело пить и ничего не будет. И он Ари... гораздо, да, гораздо дешевле. Ну да, он технический, ре... ректифицированный, да, он, он, он, технический спирт. Поэтому <связательно> здесь, здесь э, если вот это началось, то мы сейчас еще увидим очень много таких выстрелов. Так что будьте аккуратней. Вячеслав Ильич, товарищ, а, два факта. Первый, где... Диму не слышно, давай. А... У нас в Саратове, ну, все знают точки, где торгуют э, левым алкоголем, да, это, то есть, на юрише, там, и так далее, и Да везде, вот, в каждом городе ну, все знают. Не, вот, ну, да, а, два раза в этом году эти точки не работали. Первый раз, когда меняли прокурора области, а второй раз начальник ФСБ. Серьезно? Да. Вот, то то есть, есть, есть, не могли договориться? Нет, начальство одно уходило, ну, да. ушло. Закрылись. Ну, понятно, да. А потом, через, там, две с половиной недельки, они снова открылись. Совпадение? Не думаю. Да. Кто не понял, тот поймет. Не Метанол, не, не метилен. Да, извиняюсь, я ошибся, конечно, потому что... В электричка сбила женщину, переходившую пути в наушниках. Да, не надо ходить в наушник вот с очень много людей давит, но вот это, наверное, единственный случай, когда, ну, в общем-то, некоторая часть вины лежит на самой девушке, которая погибла. Жаль, очень 20-летняя девушка, но в основном почему происходит это? Потому что ходить негде, негде ходить, то есть это самая удобная дорога по рельсам. Так в России случилось. Даже, даже в Москве это самый близкий и самый удобный и менее всего грязный путь. То есть там никогда нет луж, грязи и так далее. То есть, по крайней мере, ноги будут сухими, если останутся при тебе. Ну да. В Югре человек погиб в результате падения башенного крана. Кран падают опять. значит, Ну вот раз начали башенный кран падать, значит это будет прям как... Волна будет, пах. да. Названа возможная причина пожара на стройплощадке в Тюменской области. Да, ну тут вот еще одного погибшего э -э, достали, то есть погибли люди и... Оказались они иностранцами, эти люди, сгорело, да. Ну, причин короткое замыкание, тут можно даже было не искать, бытовка короткая, отапливается козлом каким-то, короткое замыкание, все сгорает. Ну, в общем, классический совершенно вариант такой, у нас сколько бытовка в Подмосковье сгорело там, и на Дальнем Востоке, в общем, ничего нового. Гражданин КНДР погиб на стройке в Москве, при обрушении бытовок. Еще один кореец северный. То есть на зенит-арене северный корейцы. Мы тут сказали, говорим, что-то напасть какая-то на северных корейцев. Мор какой-то напал. И вот минус еще один северный кореец. О чем говорит это? Это говорит о том, что их полку, как говорится, прибыло. Что их становится все больше и больше. И мы увидим, как их станет, в общем-то, э ну, Наверное, они, они станут основной рабочей силой в России. Почему? Потому что невыгодно уже работать здесь азиатом. А, ну, северные корейцы фактически за еду работают. Если они там доллар своему толстому отправляют, ну и, и классно, да. В день, доллар в день с каждого, он их сюда всех пришлет, ну кроме той армии, которая его непосредственно охраняет. Поэтому власть рассчитывает, наверное, как-то за счет вот этих южных кореев, у северных корейцев все свои вопросы решит. Не решит она. Они здесь, наверное, себя чувствуют как дома, что там вождь, что здесь вождь. Вот. Да нет, здесь, я думаю, угу. они чувствуют себя вообще как в шоколаде. Они, наверное, у них мечта. Представляешь, там в надо ходить со значками, с дурацкими и так далее. Да, здесь даже есть интернет. Здесь есть одни расстройства. Здесь им пытаются доказать, что сборная Кореи не чемпион мира по футболу. Да, и что корейский космонавт не летал на солнце. Это, конечно, представляешь, может быть взрыв мозга. Человек приехал, узнает, что корейский космонавт не был на солнце, и все. И как после этого жить? Вполне я допускаю, что вот эти вот случаи гибели, это как раз из-за того, что мозги уже вскипели, и человек просто, ну, ну он уже не видит очевидного. Примерно жить так же, как в ватнику, которому показываешь, где находится Крым, и спрашиваешь, где ты здесь хотел разместить американские базы. И вот опять, в Москве три человека скончались от отравления алкоголем и наркотиками. Ну, это я так понимаю, без всякого метилового спирта, эти люди просто перепаровали. Да, ну, у нас есть один... Товарищ, который обожрался алкоголя, а потом нажрался психотропных препаратов, чуть не сдох, а потом рассказывает, что его кровавые габни отравила. Да? Отравила кровавые гобня. Не будем называть его именем. Да. Сотрудник МЧС залезал человека из-за женской ссоры. Ну, классический вариант. Женщины между собой по потом стали разбираться мужики. В результате один другого зарезал, зарезавший оказался сотрудником МЧС. А вот контрактник убил офицера в военном городке в Волгограде. То есть происходит то, о чем мы говорили, только почему то почему-то происходит медленнее. Помнишь, когда вот была серия убийств военнослужащих, убивали друг друга, мы говорили, ну все, в общем-то, колесо раскручивается. А том раз, оно как-то приостановилось. То ли они какие-то меры приняли, то ли военнослужащих просто стал меньше, да? Ну, вот сейчас опять вот. Ну, здесь нужно больше информации, нужно понять, что произошло. Контрактник убил старшего лейтенанта, зарезал его. Обычно в армии застреливают. А это зарезал какой-то нетипичный для армии случай. Это раньше там в советский период стройбать только зарезали. А так, ну, а так обычно... А вы думаете, сейчас дают вообще военнослужащие автоматы? Не знаю результатом очень, очень редко сейчас выдают оружие поэтому ножи у них есть И поэтому скорее всего как в фильме ДМП для меня вот этот, многие рассказывают для меня это как-то непонятно потому что сейчас, вся служба с автоматами да а вот там когда лопата выдали а. на присягу кому не хватило автоматов да. Многие ноги с деревянными автоматами да. это припитали. как мы когда а. когда я служил там в Раквере э -э, стреляли пограничники по пьяни целую свадьбу. Представляешь, То есть и, и вышла директива, еще Андроповым подписанная, э, забрали оружие у пограничников в тех местах, где могли появляться люди. И, значит, э -э, эту, ту часть которым охраняли, где могли люди появляться, мы охраняли со штык ножами. Ну тут возьми, и значит, некие ребята опять там же, в Раквере, убежали в Эстонию, о, в Эстонию, в Финляндию на надувной лобке Зодиак. И после этого тут же нам выдали оружие. Хотя какая связь между лодкой? это, а, а мы так радовались. Ну, налегке идешь, красота. А тут раз, все, опять автомат. В Москве задержали иномарку, из которой велась стрельба по прохожим. Да, ну... Из пневматического... Оружие какие-то неизвестные стреляли. Ну, сейчас выяснится, что это какие-то мажоры или там кто, ну, как, как обычно. Надо больше информации. Ты как думаешь, кто это такие были, кто стрелял? Прохожие из пневматики. Игил, да. Игил? Нет, это... Могу сказать, что если кто-то думает, что в советский период не было таких придурков, это не так. У меня, я помню, пришел домой. А у меня собачка была, Лада, такая, и мама говорит, Ладу ранили, я говорю, как ранили. А шла рядом с проспектом Кир у консерватории из машины выстрелили, и у нее дырка в боку, я посмотрела там ну вход от мелкашки. И тогда ветеринарка имела, в общем, не такие возможности, как сейчас, ее свозили на рентген, посмотрели, пуля там в печени торчит у нее. Это мелкашечная. Ну и говорит, ну тут как, или она подохнет, или она будет жить. Ну она до 13 лет дожила вот с этой пулей. Так что раньше тоже стреляли. Ну что ж, но здесь есть очень такой тонкий момент. Стреляли из пневматического, а могли бы из травматического. Ну да. По сути пневматика вот сейчас, в зимний период, это даже, ну, там, ну, пробьет она там синячок. Да и смотря куда падешь. Но если, да, в глаз куда-нибудь или в шею, вот, пожалуйста, жительница Сахалина умерла, от выстрелила из травматического пистолета, поспорила Да, поспорила, представляешь, как в том а анекдоте, не будем рассказывать, ладно, поспорили на 3000, можно застрелить человека из травматического, нельзя Проспорила, оказалось, можно Нас Да, вот. совершенно, причем по -по потом, вот просто, вот что у людей в башке, ну выстрелили человеку в голову, убили После этого вынесли, ну, бухали, ну, мешает бухать. Вынесли ее на балкон из балкона выкинули туда. Представляешь, ну, тут жестко совершенно. Ну, и э, получается ситуация, что вот у нас там 52% дураков, да, которые там, вот они там в целом рассказывают нам, как они все время то за Путина, то еще за какую-нибудь херню, да. И, и вот таких, еще я не знаю сколько их процентов, которые уже мозги пропили, вообще им пофигу, они друг другу в башку стреляют. Вот. Их тоже какой-то процент и, и, и значительный. И, то есть остаются нормальные публики вот, вот совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть остается. То ли дураки, то ли, то ли вот клинические Но дураки. 72% остается. Под Екатеринбургом женщина убила собутыльника поленом из-за еды. Да, ну у нас был такой случай в Екатеринбурге или в Челябинске, когда мужик другого колбасой убил. Это? Да, и колбаса в качестве вещдока. Он забил своего собутыльника колбасой, здесь забило поленом мужика, потому что... Он ну, решил, что он у нее еду украл Но это обычно так и бывает Он ничего не лишнего, не съел как? Ну, Это же было миллион раз вот в моей практике убийство такое было Три бомжа, два бомжа и бомжиха Спят в теплотрассе Бомж один просыпается, у нее шапки нет Он эту бомжиха начинает избивать Она говорит, ты что меня бьешь? Говорит, ты зачем моя шапку украла? А говорит, это не я, это...» ну чтобы он прекратил знаете, Это он, ну, тот спит. И он начинает его бить и забивает его до смерти. Все, куда эту шапка? Он, может пьяный ее где-то. Ну понятно, что ее никто не украл, им ее деть некуда просто. Эту шапку он где-то ее потерял. И все. Так и здесь, то есть какую-то еду там потеряли, собака ли съела по пьяни у них. Курганинский, это Адыгея. Под суд мать Пойдет под суд мать, подкинувшая двух детей в подъезд. Нет, вот видишь, а был бы бэйби-боксы -э, эти, ну принесла бы. Вот зачем, вот, с, даже с формальной точки зрения, нафига плодить преступность? Вот она подкинула детей в подъезд, они могли и замерзнуть, да и все что угодно. И собака их могла укусить, там и, и кошку поцарапать. Вот она бы их принесла, отдала. Все равно она этих детей уже никогда не получит. Она их лишилась. Все, она их отдала. Ну, таким вот странным образом. Она бы отдала их через бэйби-бокс, и это, здесь не было бы никакого криминала. Почему нельзя декриминализовать какое-то деяние? Да? Не по православному. Да, да ну да. вот получается, ситуация какая. Она в любом случае будет лишена материнских прав, но будет сидеть в тюрьме. Ну, нафига нам ее держать в тюрьме? Кормить ее, поить и так далее. Пусть идет, работает, я там не знаю, бухает ли. Это уже ее дела. Зачем она будет сидеть в тюрьме? Самолета Брюссель, Эйрлайнс. Из-за хулиганства выяснили 41 пассажир. Да, надо больше информации ну, по поводу этого хулиганства. 41 хулиган в брюссельских авиалиниях, представляешь? что там было. Надо видео где-то, я, я -то -то. Не, не нашел. Да? Самое смешное было что в драке участвовали пилоты, для там. мне рассказывали люди, которые летели с фанатами на Як-42, причем там было две группы фанатов, которые ненавидели друг друга. И знаешь, что они делали? Они раскачивали самолет. То есть на полном серьезе, он идет на эшелоне, все нормально, и они вот бегают с одного борта на другой, они его раскачивают, это, говорит, что-то ад какой-то, там дрались все, включая стюардесс, все орали, и, и в общем, а говорит, чем Ну, как все он, он мог сковырнуться, <продук teens> вообще-то, <непридц2> <с Bin> конечно, <эн> да. Так что, ужас. Нью-Йоркский актер ответил на требование Трампа извиниться. Да, ну, я вот, честно говоря, так и не понял, значит, актер... Бродвейский Виктор Диксон, вот такой, как нашего, так сказать, товарища да? -ди -ди Диксон тоже зовут. Он, в общем-то, ничего плохого не сказал, он сказал, говорил вице-президенту, что, в общем-то, нужно прислушиваться к мнению всех и так далее, и Трамп что-то обиделся и это, потребовал извинений. Так что странная какая-то ситуация. Я так и не понял, за что должен этот извиняться и, и почему Трамп вмешался, и и зачем он Трампу отвечал. В общем-то, совершенно непонятно. Но вы этого актера до этой новости знали? А? Вы этого актера до этой новости знали? Нет. А теперь его знает весь мир. Да. Пу... Задрахали Трампом. Ну, это только начало, ребятки Тут пришел новый президент США. Так это что он у вас вы на будете... Да. Он наш. Путин назвал губернаторство Саакашвили оскорблением для народа Украины. Потрясающая совершенно ситуация. Вот Саакашвили, губернатор Одессы, это оскорбление. Для народа украины да? что сделал э, губернатор одессы чтобы оскорбить народ украины там там что-то украли может быть что-то развалили, может там люди живут при минус 45 а у них дома плюс 5 по, в доме построенном по президентской программе или еще что -то. там ничего этого нет Вов... На самом деле, это ты, оскорбление народов России. Вот ты, оскорбление. Вот те люди в Бурятии, которые сейчас мерзнут, ты им вот это, расскажи про Саакашвили. Я думаю, съезди туда прям непосредственно. Там сидишь, вот они сегодня разговаривали со мной, все в шапках, в шубах, из дома. Ну, ты видел, да? Вот. И, и почему, Вова, у тебя-то почему дом тепло? Давай туда рядом садись, тогда это не будет оскорблений. Жесть. Перуанка хотела подарить Путину свитер, но была задержана. Ой, представляешь, как ее... В лучших традициях. Вот, перуанка <как> Хулия Кастро. Вот, прям... Наверное, узнали, как ее зовут. <как> <как> <как> <как> <как> <как> ну ты ч? <че? как> Кастро, ну ты ч же? Ну ты... Вот. Как же он теперь будет сидеть в Бурятии в, этом, в минус 5 и без, без свитера, без, свитера, да. без <с Peninsula> жакета Вязаный жакет хотела она ему подарить А Путин рассказал о встрече с Обамой на саммите АТЭС да, я так понимаю, прорывался, прорывался и прорвался. Сказал, мы с Обамой всегда с уважением относились друг к другу. И мы будем рады видеть Обама в России в любое время. Я думаю... Только он так каждую ночь здесь да, за... да, дороги да. ломает да. по подъезду Ужас. Еще он рассказал о пути к заключению мирного договора с Японией. Ну если так по то он не рассказал, а слил просто острова, как мы и говорили. То есть он, он очень интересно, да. В общем выглядит вот можно что угодно рассказывать, как я думаю сейчас СМИ, а выглядит это так. Он японский, сказал, забирайте нафиг острова, уж для ваты мы как-нибудь обоснуем там. Че-нибудь мы придумаем для ваты. Ну то есть как мы да, как мы и говорили. Если вы помните, еще это был к маю месяцу, мы говорили, что острова сольют, скажут, что надо там совместно строить эгегей, давать визы, Япон... то есть безвизовый режим для японцев и для жителей островов. Вот все то же самое, слово в слово Путин рассказал в этом Перу. Ну, Вату, наверное, послушала, правильно говорит Путин, какой молодец, да? Там, кто... И, и, ват, вы знаете, кому эти острова принадлежат? Никогда вы там не были, никогда не будете, никогда не узнаете. Там будут жить японцы, а нам будут рассказывать, что это российская территория и все такое прочее. На, на японских карт, как они были, да. так останутся. На российских как были российскими, так останутся. Причем, при ты знаешь, вот что Путин интересно говорит? Он говорит, возможно, разные варианты. Он говорит, что... В, напомнил, он нам напомнил, что в 1956 году был подписан документ, по которому предполагалось два острова вернуть Японии. Не был никаких документов подписан. Не был подписан документ. Предполагалось, отвелись переговоры. И на основе этих переговоров должен был подписан быть договор. И вот, возможно, по этому мирному договору бы два острова бы и отдали. Ничего ничего не было подписано. Не было ничего. И теперь нам рассказывают, втирают, что в 56 году коммунисты решили там отдать. Но если решили отдать, что не отдали-то? То есть это, это, это уже отрезанный ломоть. Это еще в 56 это не Путин решил. В 56-м решили отдать. А он вот такой молодец. да? Хотелось бы напомнить Владимиру Владимировичу, что... В тот момент еще крым был передан украинской ссылки да. но есть один большой плюс учеслав чего его не учли да, он, он? зато там не будет базы нато да как видите как он всех опять переиграл вот говорили, что можно сделать, собственно, на островах совместно. Это решение и экономических, и гуманитарных вопросов, но окончательных договоренностей нет. Конечно, они будут, когда он приедет в Японию 17 декабря и подпишет о том, чтобы, как он говорит, собственно совместно на островах совместно и собственно. Да. Посмотрим, чем. Ну, сдал. Вынул, вынул гадюка, да? Какой Лагард назвала работу главы центробанка РФ э, фантастической. Да, вот он Лагард спросил, якобы Путин спросил, что как что она думает про Набиулину. Лагард ответила: Я дословно скажу, что касается главы центробанка, то она сделала фантастическую работу. Но ну, удивительно было бы, если бы она сказала что-то другое. Там какие-то дипломатические приемы, фуршеты, она бы что-нибудь другое начала говорить. Конечно, нет. И тут сейчас это распиаривают, как самую невероятную работу вообще. Да, что ты, Дим? Путин на победе Трампа сказал, что предвыборные обещания и реальная политика это разные вещи. Обратите внимание, Путин на, на выборах нам всегда обещает миллион всего. А еще он нам обещает очень много, когда читает это вот в конце каждого года послание президента. Вот что только не обещает. И ничего не выполняется. Оказывается, он и сам в это не верит. Он говорит, что предвыборные обещания реальная политика это разные вещи. Странно. То есть можно говорить все что угодно и это не обязательно выполнять. Это мнение Путина, это не мое мнение. Представляете какая прелесть, какой тут руководитель. Вот. Между предвыборной риторик, риторикой и политикой есть разница. А разве предвыборная риторика это не есть политика? Втрясающая ситуация. Он меня, честно говоря, вот этим выражением удивил. Я знал, что он не выполняет, в общем-то, свои обещания, но думал, что он как-то это э, пытается это хоть как-то завуалировать. Да. Нет, это ерунда, что я вам обещал. Кому я должен, я всем прощаю. Это предвыборная риторика. Что там такое? Нет, вот я, а, я себе не пригласили на инаугурацию Трампа я вот вообще-то вот не поверю никогда, может быть сейчас не пригласили, но инаугурация будет 20 января и я готов с кем угодно биться э -э -э, так сказать об заклад чтобы Порошенко пригласил инаугурацию, как его могут не пригласить то есть есть этикет, определенная дипломатическая процедура Украина э -э, в любом случае член ООН да, причем Старейший член ООН, обратите внимание, да. знаете почему старейший член ООН? Да. Потому что Советский Союз имел три голоса в ООН, голос России и, собственно, всего Советского Союза, голос Украины и голос Белоруссии, как страны, наиболее пострадавшие от фашизма, имели голоса. Поэтому Украина старейший член ООН, и как могут не пригласить это, невероятно. Путин заявил, складывается впечатление... Мальцев, продукт Кремля, экономику заменяют национализмом. Кто, каким национализмом? Какую экономику? Че человек сказал? Сам-то понял. Да, Путин заявил, складывается впечатление, что НАТО нужен внешний враг. А он этого не знал? Но ну, если есть военная система... Какая-то, НАТО это там, не НАТО, да какой там анзюс, в конце концов. Обязательно должен быть какой-то враг для того, чтобы ему противостоять. Ну а если нет врага, то нафига тогда Североатлантический блок? То есть Путин э, потрясает меня, то есть он то ли он придуривается, то ли это уже предстарческое слабоумие, там старческое слабоумие. Но мы говорили еще в 2013 году, что Путин катит бочку на. Запад на НАТО. И таким образом НАТО начнет укрепляться, туда начнут кидать деньги. Как можно бороться с НАТО? Быть друзьями и все, и не будет никакого НАТО. Мы говорили, что специально Столтенберга поставили. Почему? Потому что Норвегия была самым главным инициатором того, что из НАТО надо бежать, надо выходить, все, денег туда платить не надо. Поэтому взяли бывшего премьера Норвегии поставили, ну, может, он своих там уболтает денег дать. Ну, Норвегия богатая страна, наряду с Соединенными Штатами финансировала. А тут, думаю, сейчас денег не буду Норвегии давать придется одним американцам платить. Поэтому попался туда Штолтенберг. И тут начинается такая, такая раскрутка, что все приходят к выводу, что надо немедленно нести деньги в НАТО. Поляки самые первые начали говорить, что надо, надо денег платить, они вообще никогда туда ничего не платили, прибалты никогда ничего не платили, ну как, как то ну был принято там состоять, ну состояли, да, платить, ну ее нафиг. То есть если вот тот фильм с Бельмондо, где он там мешки, помнишь, украл, там день, который везли в НАТО, они там висели в мешках в поезде, говорят, кстати, по реальным событиям, они там эти деньги спокнули. Да? Вот сейчас бы, если бы он в 13 году воровал, он там от мертвого осла уши и дырку от бублика бы украл. Там не было денег никаких, я так понимаю, даже на уборщицу уже не было. И тут Путин им помог, а теперь он говорит, что им нужен образ врага. Конечно, нужен. Конечно, нужен, и ты как раз им, им помог. Нет, ну тут надо понимать, что Путину тоже нужен внешний враг. У них здесь интерес очень схож. Нет, конечно. Естественно, что когда Путин говорит, путинские говорят, что они создали целую кучу дивизий дальней авиации, а на самом деле это они просто переместили полки не физически, а на бумаге. То есть эти полки переподчинили, те переподчинили. Вот у них сколько новых дивизий получилось. Ни одного самолета дополнительно, ни одного. Ни одного летчика дополнительного и три новые дивизии. Какая Далее. прелесть, да. А там же Пентагон и все э, представители Далее. заявляют в России три новые дивизии стратегической дальней авиации. О чем речь-то идет Далее, именно, именно об этом, что рука руку моет, им выгодно да. так говорить. Британский флот перестал соответствовать амбициям Лондона. Ну, вот, видишь, и в Лондоне тоже говорят, что -то флот у нас маленький, хороший, но маленький. Ничтожно малое количество кораблей. Это вот прям цитата. Иис, да. Да. Это, вот, а вот ты правильно говоришь. Вот представь себе, англичане да, со, со всем своим, так скажем, маленьким флотом все равно превосходят Россию значительно, да? И тут они говорят, блин, какой у нас маленький флот, тут вот Кузи прошел по что подымил, надо делать новые корабли. И будут ведь делать, безусловно, и там промышленники уже засуетились. Гардиан, почему это пишет? Ну потому что, наверное, кто-то денег заплатил, каких-то журналистов наняли, они создают общественное Фильм, мнение. Да. да, вот так эта волна случается. То есть то, что называется гонкой вооружения, она оно вот так подпитывается. С одной стороны, за счет ваты, у, которых, ну, у которой мозг горит, а с другой стороны, за счет денег тех, кому это выгодно. Они сбрасывают деньги, чтобы получить еще большие деньги. Да, вот Сейчас э, англичане будут строить флот. Тут... Э, Вовины начнут орать о том, что, смотрите, они строят флот, а нам нельзя асимметричный ответ. Ну, поэтому нельзя, не, не успеют и не спрашивают. Знаешь, нужно асимметрич. Какой асимметричный? придумать какую-нибудь херню, которая вот такая ни для кого непонятная, сказать, что она стоит во сколько денег. Деньги, да, деньги украсть, и все нормально. И вот мы асимметрично ответили. Все довольны. Вам не кажется, что Вова не только на откате у всей страны, а еще и у всех производителей вооружений на Западе. Нет, так я думаю, что его они используют Он очень хорошо. Да вся эта система очень хорошо использует ВОУ, потому что, ну, во-первых, здешние не сильно умные, ты видишь, а во-вторых, в, да, в их, интересах, в общем-то, что происходило, то, что происходит, абсолютно в их интересах, да, поэтому они как-то, они чувствуют друг друга. Это вот... Блин, вот фотку я не поставил. Вот тут вот, будем говорить, это Кирилл и, и Путин. Вот фотографии рядом стоят и улыбаются. И вот я сразу вспомнил словосочетание улыбка Авгура. Да? Это вот когда в Древнем Риме были Авгуры, которые по полету птиц предсказывали, потому как куры вот эти священные клюют священное зерно. И они знали, что они всех... Ну, обманывают. Я обещал матом не ругаться. И знали, и каждый знал. И поэтому, когда они встречались, то они улыбались, они, они не могли вынести взгляд другого. Да? Поэтому, поэтому вот Путин стоит с Кириллом, он улыбается. И вот с этими, я думаю, они встречаются глазами тоже ржут не могут. Потому что тем это выгодно и этим выгодно. Те знают правду, и он знает правду. Путин назвал арест Улюкаева печальным фактом. Да, вот. У это факт, взяточник, но печальный. Конечно, печальный. Он говорит, ни на, но, но ни на что это не повлияет. И, и вот это как раз печально, что это ни на что не повлияет. Вот Путин говорит, арест Улюкаева печальный факт, но это ни на что не повлияет. Это как? Ну? Ми министру целого взяли и ни на что. Предположим, он настоящий взяточник. Как это может не повлиять ни на что? Разве можно быть? А, вот, Может отдельную Люкаев быть коррупционером, а вся система, в которой он работает, она не коррупционная? Такое а может быть? А чем он не прав? Это ни на что не повлияет. Первое. Да. Как на силе, так и так на вы... другой. Как, был, как с Улюкаем, как без него 5-11 должно было случиться, оно случится, на что это повлияет. А что он сказал? Арест Улюкаеву не отразится на отношении к правительству. На чем отношения? Народ правительство терпеть не может, ненавидит, не отразится точно. Путин, ну, он, он знает, что там сидят взяточники и, и жлобье тоже никак не отразится. Ну, ну, как ни странно, без живых... Ну, hmm. это понятно, что не отразится. Ничего же не изменилось. Путин выдал патриарху Кириллу орден за заслуги перед Отечеством. Да, вот теперь, причем первой степени. То есть теперь у нас Кирилл полный кавалер в орден святого Ебукентия, в общем, вернее, за заслуги перед Отечеством ордена, в общем, все как положено. Полный кавалер такой. Лыцарь. Лыцарь. Помнишь, как эти писали а, акий ты лыцарь, да? Если ежаку голый сраку и прищемить не можешь. Или что-то вот в этом роде, это турецкому султану. Начинал он с алкоголя, с табака, потом. Да, ну я за и... это как раз третья, вторая степень за алкоголь, табак, педиков на, на лексусах, этих врясах и О, так блин, далее. Я еще... лаш, лаш и теперь он все-таки сможет бесплатно ездить на трамвай, да? Он, ну он, да, он. полный. И вот предположил Путин, что его крестил отец патриарха Кирилла. Какие-то сказки легкие. Да, да, пасы, что в 1952 пасы... году, когда Вовочка родился, его отнесли, и папа Кирилла его окрестил, он так думает. Ну, в общем-то это не мешать. Два Да, не это мешает. Обстоятельство, знаете, да, при как, каких он это выяснил. не узнал, что у Кирилла отец отца звали Михаилом, но он служил в Петербурге. Он говорит, меня крестил Михаил. говорит, значит, это, наверное, ваш отец. И все. И вот теперь они. Братья это да, ну, да, ну, да. Да. Не, ну не даром, я да, говорю если. Владимир если... если Авгур видит Авгура, то оба не могут сдержать улыбку. Вот я говорю, фотографии с Кириллом это надо просто видеть. Это... Они такие оба улыбятся. Кудрин заявил, перед Россией стоят те же риски, что привели к развалу СССР ну, не знаю, что можно считать рисками. Да, те, те так сказать, события, те события и те а, тенденции, да, которые привели к развалу СССР, они никакого отношения к действующей России не имеют. Если он имеет в виду коррупцию, то там какая-то такая смешная коррупция была, да, ну там какие-то какие действительно люди заработали деньги на, э, на водке, на, ну, в смысле, на сухом законе. И мы, кстати, об этом говорили и предсказывали, это говорили, вот я помню, в институте еще даже работу писал, я, когда э, Горбачев этот э, 17 мая указ этот подписал о борьбе с пьянством и алкоголизмом, мы писали, что во всем мире, там, где... Устраивались сухие законы, там везде мафия приходила к власти. Почему? Потому что она получала шальные деньги, на которые покупала полицию, суды, прокуроров Так здесь произошло с Советским Союзом. А у них какие? Полиция, суды, прокуроры, Их надо кому-то покупать, что ли? Они все, все давно криминализованы, вся система криминализована. Советский Союз разлетелся, потому что на местах были национальные элиты какие-то, да, да, да которые понятно. пытались оторвать кусок. Бой -бой да, здесь я так понимаю, что есть, в регионах нет. тоже не нет элиты. Но на и самом ничего. деле элиты сегодня вот той, которая противодействует Путинцам, являемся мы, а мы не станем разваливать Россию. Как это не парадоксально, да? И, и много других вещей. Так что Кудрин говорит абсолютную чушь. Но Россия может развалиться реально. То есть, если нет, нам не удастся всю полноту власти забрать у этих и ребят... Да, и... Китай, элита разве что по образу мышления, но никак не в финансовом плане. Ну, финансы это нет ничто. Финансы это фикция. Вот представь себе, сегодня вот у нас нет финансов, а для чего они нам нужны? Для того, чтобы власть получить, нам не нужны финансы. Но Россия устроена так, что как только мы получаем власть, все финансы России у нас в руках. На следующую же секунду после получения власти, все финансы России в наших руках, и мы абсолютно да, ими речь, управляем. Да Речь древнегрузинского разбойника Кобы, не Сталина, а того да. первого Кобы. Кто был никем, кем, тот станет в да. Так что вот, если Кудрин говорит, что те же риски, что привели к развалу СССР, ну, еще одним фактором был Горбачев, да, и тот. А недоверие тому же правительству, ну, да. государству, это же тоже имеет значение. Но Горбачев способствовал вот Ложь, я... лицемерие, Народ же это все видит, понимает. Ну да. Я говорю, Горбачев способствовал мягкому переходу. и Это очень важный момент. А почему? Ну потому что мы, наверное, не были злы на Горбачева. Мы его не ненавидели так, как Путина ненавидим. Народ был добрый. Но мы не хотели мстить тогда никому. А сейчас. Добрый. Народ был добрый. Да. Есть, а сейчас мы хотим а, мстить В народе, в принципе, ненависти в душе столько не было Души были добрее, чище Да Давайте. А вот корейцы молодцы Десятки тысяч протестующих требуют отставки лидера Южной Кореи Да, но у них Все так молодцы. всегда ну как, почему? У них там что-то лидер, не У и них... требуют, а мы даже этого не можем. У них лидер что-то не в том месте плюнул или пукнул, они его сносят сразу нафиг. Понимаешь, вот что-то он сделал не так, что им не нравится. Какая-то там э, помощница, куда-то, да, там гадалка какая-то, куда-то э, компьютер, планшет выкинул, там какие-то сведения. Все, это для них страшное преступление. Они закопают и рано или поздно. Катапультирует своего лидера 100%, понимаешь? А здесь ты хоть что дел, хоть собачек на самолете в Азии. это же и есть гражданское общество. Конечно, я говорю, они несколько президентов с премьер-министрами расстреляли, и, в общем-то, они привыкли, что нормально, можно ставить их к стенке, и, и вполне это как бы, заслуженно и, и приятно, да? А еще молодцы. А еще молодцы, молодецы. Тысячи людей требуют отставки премьера. Правильно. Даже этого мы не можем. Да, даже, даже, даже не, не Малайзия, да? Не, ну у нас, оно если случается, то случается сразу и бунтом. Мы же знаем, ну нормально. Экс-премьер Франции Фион одержал победу в первом туре Праймерс. Ну, в общем-то, это... Очевидно, наверное. Говорят, что это было не очевидно, но если ты помнишь, мы говорим, что у Саркози мало шансов. Он... Думали, что на волне вот борьбы с нелегальными мигрантами Саркози вылезет по причине того, что он там цыган гонял, там как-то он себя вел жестко, вроде бы. Ну, наверное, не хотят французы сейчас вот. Фион, в принципе, как политик неплох, если его на... Ну я не жил во Франции не, не, при ну, Фионе, я вообще во Франции ну, не жил не поэтому. Вот видя те новости, которые приходили, те его высказывания, во время его премьерства, в принципе, к нему больших претензий нет по настоящему. Ну то есть он не наш. Он, нет, ну сейчас покажет. Сейчас по первому каналу покажет, какое его выступление, где скажут, вот это что. Не, говорят, не победили. Все-таки Путин-то любит саркази, А саркази признал свое поражение на премьере правосудистов во Франции. Признал. Но <связь> он обещал, кстати, и в политику не лезть а политику. Да, нет, он, он сейчас после того, как признал, сказал, что все, на этот раз он уходит окончательно То есть вот и Берлускони, и Саркази знамениты тем, что они много раз уходили из большой политики <связь> И продолжают уходить А берлускони все никак не уйдет, ему сколько старому пеньку лет-то уже, господи, 80, наверное А он все в политике, и, и с бабами молодым, Ну, молодец, в общем-то, хотя я усилий не люблю в России тоже есть такой прецедент, когда человек постоянно уходит из политики. Ирина есть, После каждых выборов она уходит из политики, а потом возвращается. Истребители НАТО дважды сопровождали российские самолеты над Литвой на прошлой неделе. Да, и вот тут российские СМИ про это прописали. Удивительно, какие злые истребители НАТО сопровождали над территорией суверенной Литвы Ил-20 самолет разведчика Ил-76, который непонятного назначения, но тоже мог быть совершенно спокойно разведчиком. Поэтому Ил-20 это вообще 100%, что этот самолет-разведчик летел над территорией Литвы и его сопровождали истребители НАТО. Надо же, было бы как-то удивительно, если бы они не стали его сопровождать обязал государственное украинское предприятие Антонов выплатить Минобороны России 180 миллионов рублей. Да, тут суда был... суда да, заклю... да конечно, это российский суд, заключили договор, арбитражный суд Москвы это сделал. А был заключен договор, потом в результате всяких санкций там рвали договора. И вот этот договор был разорван, и теперь фирма Антонова должна якобы Минобороны 180 миллионов. Но ну, я не знаю, будет ли платить. То есть, как, помнишь, в оптимистической трагедии, я партии анархистов не подчиняюсь. Помнишь, там морячок, тут не скажешь, брезент, потому что, ну, как-то, наверное... Помнишь, как нам один товарищ рассказывал, почему у него предприятие зарегистрировано в Амстердаме, да, в Амстердаме, да, если да. я не, не ошибаюсь, да, вот, он, он сказал, что а, потому что не потому что он там боится, а, что здесь там что-то отнимут, хотя это тоже есть, а, потому что говорит, как, никто на Западе дел с тобой не будет иметь. Потому что людям нужно э, понимать, где мы будем судиться. Если это лондонский суд, да, то люди там на Западе, они с этим согласны. А если это арбитражный суд Москвы, то, то они скажут, идите ребятам в одно место. Потому что так потом присудят 180 миллионов. Я думаю, что украинцы тоже, наверное, не готовы были судиться в арбитражном суде Москвы. Посмотрим, как будет такое решение исполняться. Мне даже самому просто интересно. Не, ну они могут для Киева, так сказать, Ну да, да, да, решение, да. что Министерство обороны должно выплатить Антонова. Слава, ты просто завидуешь Берлускони. Ну не, ну вы понимаете, вот Путин, я как всегда говорю, Путин похож на Берлускони, а Берлускони похож на жопу. Я не завидую старым мужикам, которые в морду что-то а, тыкают, потому что... Ну, стареть надо красиво. Надо ну, с достоинством стареть. Ну, понимаете, когда там прыгают, ну, ну это же смешно выглядит. Как, как, как, как старые сатиры какие-то. Ужасно. Поэтому я точно не завидую. И я вообще никому не завидую. У меня как бы из семи грехов меньше всего это зависти. Сам, самый вот низкий уровень. То есть, если там самый высокий уровень, это там гнев, гордыни, там, в общем, всякая вот эта гадость, это прям зашкаливает, наверное. То это прям... Калужская область, это город Овнен прошел пикет в поддержку Трампа, и к ним даже не вызвали скорую психиатрическую помощь. Не, цивили... не говоря про ментов, да? <смех> один заявил, что он лично знает Трампа. Ну, теперь теперь все, Трампа спасли. А то же все думали, сейчас вот отмотают назад. Там же подписывают в Америке петицию за то, чтобы Клинтон стала президентом. Ну, теперь вот в Калужской области выступили за Трампа. Значит, все, Трамп, наверное, вытер под платком. скажет. фух, ну, слава богу, спасли <смех> меня. Грышанули, да. Я сразу вспоминаю тот анекдот, помнишь, про советского периода, когда, неоднократно его рассказывали, когда русский с американцем встречается, американцы говорят, да у нас абсолютная свобода. Он говорит, Я, говорит, могу выйти перед Белым домом и сказать «Никсон дурак». А ты вот можешь на Красную площадь выйти? Он говорит, могу, и могу сказать, Никсон, дурак. Вот так и здесь. Можно запросто выйти, поддерживать Трампа. Вот если бы этот Пикет вышел против Путина. Интересно, где? Они рядом бы оказались с Удальцовым, они рядом бы оказались с этим с... Очковым. а? Очковым. Ну да. И сколько катафалок бы там подъехало. С, Идаром, ну, это... Дадин. с Дадиным, да, оказались бы. Нашим бедным депутатам вернут виб залы аэропортов за счет бюджета. Да, ну чтобы чтобы сказали, ну Вячеслав Викторович, он он наш отец, и и кормит, видишь, он и, и заставляет их работать. Ну и вот и ВИП-залы вернул. Сказать, ну что вам, ребят, за ВИП-залы платить, ладно уж, давайте, решу, решу. А это правительство хочет освободить бедных. От налогов, не за это, я думаю. Да, налог, а бедных от налогов хотят освободить, потому что они все равно не платят, да. Поэтому хотят такую божескую милость сделать. То есть, говорить, ребят, вот вы бедные, да, да. Ну тогда соберите справки, что вы бедные, пойдите там вон что сделаете, вот что делается, сломайте себе ноги, охренейте там вот в очередях, потом мы решим, что вы бедные, и вы сможете не платить то, что вы все равно не платите. Но справки это нужно оплатить, а еще да, а еще можно не платить налоги, если ты их до этого платил, ну как, как это формулировка, то есть и те, кто не имеет финансовой задолженности, налоговой задолженности, ну и так далее, ну еще что-нибудь придумают. Так что все очень хорошо. Вячеслав Славович, цензура в России есть? А? Цензура в России есть? Ну вот Мединский сказал, что нету цензуры в России. Говорит, нет цензуры. Какая же тут цензура в России? Никакой цензуры. так, но будет. Но будет да. вот... Это еще все, что сейчас не цензура. Нет, потрясающая ситуация в России, цензура, причем она в нескольких вариантах оформлена. Да? Первый вариант это государственное телевидение, государственное радио. Там кто платит, тот и заказывает музыку. То есть там все четко. Даже он в Америке в приличный дом не пускают, говорят, как какие же вы СМИ, действительно, да? там, там выдумщики. Какие-то выдумщики сюжетов, выдумщики Путина, какой он у нас там царь. Вот это один вариант. И, и второй вариант – это реальная цензура и препятствование распространению а, иной информации, не той, которая утверждена. Но вот вы свидетелями были а, на выборах. Изби избирательные действия, идет агитация и пропаганда. Я выхожу на первом... А, этом, ну, на первых дебатах. Прошу проголосовать, кто против Путина. Зал голосует, что они против Путина. Там царя Накал, то все. Все, вот это я сказал. Что происходит на следующий день? Вот Дим свидетель. Всех этих нафиг из студии, туда только проверенные, которым э, командуют, когда они там должны чего там хлопать, когда там... Да, фукать. фукать, да, так, укать и так далее. Представляете, то есть это, это, кроме всего прочего, только в рамках избирательной кампании можно сказать где-то что-то. То есть, потому что есть эфирное время, они сами сдуру подписали об этих дебатах закон. Ничего, спрашивают, вот Мальцев пропал. Нет его на телевидении, там на радио. А кто же меня куда приглашает? Да вы чё? Таких людей очень много. Да? Нет, конечно, есть перечень, я утверждаю совершенно четко, есть перечень с фамилиями, в которые, которые нельзя приглашать. В свое время в этом перечне был Рогозин. Как только его... В, в, я когда на а, этом... На НТВ. На НТВ, в программе «К барьеру». Мне говорят, кого вы возьмете там своим секундантом? Я говорю, Рогозина. Говорит, нет, Соловьев, ну, в смысле, его вот, публика. Кого угодно, только не Рогозина. Я говорю, почему? А он у нас в этом перечник, среди людей, которых нельзя. Я говорю, Савельев есть у вас? Там он говорит, нет. Я говорю, ну, ладно, я возьму Савельева. Вот это был разговор, и я, в общем-то, это... Перечень сам лично не видел, да, но, по крайней мере, знаю, что я и сам лично в этом перечне сейчас состою. Хотя сам лично, естественно, его не видел, но те люди, которые им руководствуются каждый, каждый день, они, в общем, не скрывают, что он есть. Он сейчас... в России разрабатывают новые гости для автомобильных знаков. Да, прикололи, писали «Мальцев на РНТВ. Ну это где фашистов и так далее, да. Я думаю, еще увидеть новые какие-то номера разрабатывают. Там и для мотоциклов будут другие, Я знаю такие. Расскажи, да? Нет. они ввели новые, так сказать, нововведение. Теперь раньше, если мы приходили в МРЭУ, сдавали документы, нам выдавали СТС-ку и номерной знак то теперь номерные знаки не будут выдавать в МРО. То есть будут выдавать в СТС, -ку. с этой СТС ты идешь в частную контору и откатываешь там номерной знак. Но банальная причина, сейчас этих станков, которые делают номера старого вот этого образца старых гостов, очень много. И невозможно захапать этот бизнес более. себе. В итоге сейчас они ведут новые госты, старые станки, которые катают эти номера, будут. Ну, ну, по сути, быть, никому домом. не нужны, их можно выкинуть будет. И а, опять бизнес возьмут, ну, определенные товарищи, с, которые любят ездить с номерами к Естественная фильтрация ненужных конторов. Да, то есть, ну, вот у нас возле в Россорате возле МРЭУ, как минимум 6 контор, которые занимаются этим. Еще плюс по городу они раскидны. То есть сейчас этот бизнес просто ну наверное, ну, их вообще -то... Да, то есть, как и в тоже сейчас, убрали да. всех частиков. Да. В страховке могу разговаривать об этом очень долго, у меня это свое мнение. Вот тут вот, меня спрашивают, Слава, что знаешь про пирамидальные НЛО над Кремлем 2009 -го года? Ничего, честно говоря, не знаю, надо посмотреть, потому что не первый раз задают этот вопрос. А вот вчера видел интересную вещь, и надо, Дим, напомнить, чтобы завтра эту фотографию вывесить, и с улыбающимся Путиным. Вот две фотографии. Над Кремлем вчера, самолетов я не видел, но три инверсивных следа. Причем они вот так, по, прямо над Кремлем, треугольником, mm -hmm. таким четким треугольником пересекли значит пространство над Кремлем. А вы же знаете, что над Кремлем закрытая полетная зона, летать нельзя. Mm -hmm. И на высоте. На достаточно большой это было. Я, в общем-то, пообщался с людьми, спросил, что произошло, откуда самолеты и так далее. Мне сказали, что возможно. То есть, вот э, отрабатывался это в рамках вот той компании, которая сейчас проводится. Там, Нацгвардия, ФСО, ФСБ, все защищают Кремль. Армия, то есть, все защищают Кремль. <связать> <связать> <связать> да, от Гальперин практически. Народа. А это отрабатывали, уже учение отрабатывалось авиации, причем это штурманские учения, наведение на цель дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с целью бомбежки внутреннего пространства Кремля. Отследить да, и... С целью, я завтра покажу фотографию, выяснение границ, так сказать, ну, взрывов. То есть, задача была четко разбомбить все, что внутри Кремля. На случай, если мы туда зайдем. Понятно? То есть, да, да. То есть, они сейчас вот их э, учения, они связаны с недопущением в Кремль. Но если вдруг зашли, То, э, так как он является неким символом, сердцем, то есть тот, кто сидит в Кремле, он управляет Россией, там не должно быть ничего. Если там не будет Путина, его там нет, там не должно быть ничего. Путин, да, Москву, да. причем, причем, почему дальняя авиации, почему на большой высоте? Для того, чтобы ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы не достали. То есть на малой высоте, конечно... Никто не подойдет, если будут по ЗРК, те, которые там в ДНР и в ЛНР там всякие иглу применяли. Поэтому это интересная очень тема. Надо, Если это так, я, я не утверждаю, что это так на 100%, но вот нас же слушают определенные люди. Вы мне скажите, что, что там было на самом деле. Что там а, так сказать, летчики, да, какие учения проводили, что необходимость была пролететь трем самолетом над Кремлем. Я им подскажу, не легче ли заминировать? Я думаю, что не легче, потому что они боятся, что если они заминируют, они туда придут очередной раз в Георгиевский зал, патриарху вешать. Это медаль очередную ну, Нулевой этот За заслуги перед Отечеством Нулевой степени Ну третья есть, вторая есть, первая есть Теперь осталась нулевой И могут их взорвать, поэтому Вячеслав Иванович, еще вопрос на засыпку Почему Вот сегодня ехала Ащелку и Кремозенцова И мы там заблудились И три раза проехали мимо Кремля Навигатор все хорошо показывает Подъезжаем к Кремлю Да там глушу да. И знаете, в каких местах я появляюсь. Первый так. раз, когда мы проезжали, аэропорт Внукова, Второй раз, аэропорт Шереметьево. Третий раз, аэропорт Быково. То есть он откидывает в один из аэропортов, что я нахожусь в, либо в Быково, либо в Шереметьево, либо во Внуково. Интересно, надо подумать, он... почему. И вы нам расскажите. А ну, был... Буков да. достанет? Конечно, достанет. Молодец, да. что был самым адекватным. Большое спасибо. Так. Зарплата гендиректора Почты России составит 120 миллионов рублей. В год. В год. Ну да. Ди Но гендиректор живет бедно. Миллионов. Поэтому надо ему подбросить. А вот Почта России. Вот интересно относительно советского периода, во сколько раз поднялась зарплата гендиректора почты, да, и в, в, наверное, в миллион раз. Да. Ну, и даже в соотносимых цифрах, да. но э, во столько раз Почта России стала лучше работать. Копейки платят. Почта России работает ужасно. Люди, которые работают непосредственно на почте, получают там по 8 тысяч рублей сейчас. Это же обоссаться, извини. Ну, пять, вон, вот пять. Кода. пять. А пять. С он с Костя... У Кости <свят> начальник почты. Работает 5 тысяч получает. Ну. Вячеслав Вячеславович звонит в прямой эфир, хотят задать вам вопрос. Да, Сказ, пожалуйста. Э, да, здесь. Алло. Вячеслав. Да, здравствуйте. Мальцев, моя фамилия. Вячеслав Вячеславович, меня зовут. Вячеслав. Да. Ну ладно. А как вас зовут? Как вас зовут? У нас просто задержка и. У нас эфир идет с задержкой. Вы общаетесь как со мной. Зовут, как вас зовут, Как вас зовут? Ну ладно, хорошо. Станислав, ну вы... Ну я слушаю вас. Что я могу еще сказать? Да. Да. Ну, куча не куча, а один задавайте, пожалуйста. Да. Да, да, да нет, вы слышите сейчас, у меня вы слышите из своего этого. Вот, ну, а вы там звук выключите и все. Ну ладно, хорошо. Да. Вы звук уберите, мы ничего не слышим. Вы звук у себя уберите, компьютера. А я смотрю, этот, как его... ну, ну, мы не сможем ничего. Тут мы в помехи. Тут, тут, тут если если звоните, то вы идет с задержкой одна минута. Вы и убирайте звук вашего компьютера, потому что приходит и ничего не слышно. Уже он как, как через ревербератор. и третий и четвертый пишет, не ори мне у, в ухо. Да. Над Розеров назвал ситуацию Зенитарей преступлением против государства. А <свят> Не знаю, почему против государства. Государство у нас коррупционное, злое, вороватое. В общем-то, наоборот, это действие, которые направлены на укрепление путинского государства. Любое уничтожение страны направлено на укрепление путинского государства. Но говорят, там вот зенитарена теперь утонула. Что-то там затопило, я не знаю, вот сведения пришли. И отравилось. Да, пришли сведения по поводу того, что затопило. А еще до этого были что токсичные испарения. Ну, то есть там все, и утонули, и испарились, и, и жесть какая-то. Да, и все завибрировали, все одновременно. В московском СИЗО номер 4 в возрасте 52 лет умер бывший замминистра ЖКХ Московской области Владимир Бусев. Я да. другу зовут Лазер. Да, ну надеюсь, он не умеет. Да, вот. Ну, в общем, классический вариант, но только нужно посмотреть. Острая сердечная недостаточность. Сейчас, да, очень много препаратов, которые вызывают острую сердечную недостаточность. И человеку врулить их в СИЗО вообще не представляет никакого труда. Он не может же не есть, не пить. Поэтому... Странная смерть, если так уж почеснуть. Еще одна странная смерть. Замглавы УФНС по Москве покончил с собой. Да. То есть, видите, налоговик, да. К какие странные обстоятельства там. Из ружья он. Да какие приятно. странные обстоятельства. Он как прочитал новость, что отменят налоги для малых Ну Да всё, жизнь бестолковая. Да. Но он из ружья вроде бы как застрелился. И нашли его возле дома. Оставил записки, но в них ничего толком и не говорится о причине. Он назвал фамилии своих должников только. Круто. Это как-то странно. А на фильм Юрия Быкова дурак посмотрел. Ученый рассказал, как из угля получить золото. Да, то есть по, через уголь... Я даже могу... Вот, я не ученый, даже не знаю, что он рассказал. Могу сказать, если бесконечно долго фильтровать через уголь воду, обычную, такой вот, из любого водоема, то нафильтруешь какое-то количество золота. И можно получить его... Это золото из угля. Это тот метод я правильно или нет? Или что-то другое он придумал? Зато обнаружено натуральный заменитель мяса, Это не соя? Нет, это насекомое. А, -а, -а. <связываем> <связываем> а, ну это тоже мясо, в общем-то, <связываем> да. да, только только маленькое, <связываем> только <связываем> маленькое, да. <связываем> Причем вот описывают это как какое-то новшество. Насколько я знаю, в Азии едят все, что бегает, шевелится, летает, <связываем> да, ползает. <связываем> да ползает, совершенно с, с, с превеликим удовольствием кидают это в... Масло, да, во фритюре, там как семечки потом едят, и, в общем, все, все это, все как всегда. Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет. Списка у нас нет. Ну да, и правильно, потому что если был список, это сразу их их уничтожают по этому списку. Берут, говорят, так, фрукты, овощи из Польши, Голландии, так, под трактор, сыры там и так далее, под трактор. Такое безумие. Поэтому раз это продлевает жизнь, это надо под трактором. А еще говорят, что еда влияет на психику. Человек, похоже, Путин какую-то особую еду ест, раз у него такая психика, что вот всю другую еду они уничтожают. Информационный мир побеждает. Цукенберг призвал глав государства к коммуникативной революции. Да, видишь, еще он рассказал о мерах борьбы с фейковыми новостями в Фейсбуке. Но я не думаю, что вообще с фейковыми новостями надо бороться как-то. То есть, это информационный мир сейчас болеет детскими болезнями. Пройдут эти детские болезни, и люди научатся отличать фейковые новости от настоящих. И, в общем, я думаю, что это не проблема. А вот коммуникационная революция – это то, что реально нам нужно. Но тут не нужно призывать, он зря кого-то призывает. Ее надо делать, эта коммуникационная революция. Вот э, Маск сейчас э, пытается... Э, так сказать создать систему Wi-Fi да, по всей земле вот этим надо заниматься прежде всего вот цукерберг хотел они там хотели какие-то самолетики запустить какие-то эти дирижабли запустить везде в общем дешевые ну, ну надо все это делать главное для коммуника... коммуникационной коммуникативной революции это коммуникации, да, для коммуникации, да, связь нерв армии, как как я говорю, прочитал, э, в армии было написано там, свя... на э, полку связи, связь нерв армии, так и здесь. Это вот нервы сейчас современного мира, поэтому надо заниматься именно этим. Ученые придумали, как спасти от смерти любителей селфи. Да, они программу такую сделали Приложись. для, для тел, телефона, приложение, да, то есть ты снимаешься, а он там, наверное, говорит тебе там, ай и смотри, плохая погода, обледенение, можешь подскользнуться и упасть, я обещал матом не ругаться, ну и так далее, там паровоз идет, смотри. Не ложись на рельсы, да. не все поезда с биотуалетами. Ну, да. Улица около аэропорта в Калифорнии затопила противопожарной пеной. Да, вот фотка у нас не пошла, а вообще весело. Там все машины грузовые почти под крышу затопило пеной. Ну вот там работает противопожарная система, не знаю, как у нас него посвящаю следующую новость. Да. iPhone 8 выйдет с изогнутым экраном без рамок. Да, еще самое главное, даже не экран. И... Самое главное, там будет э, беспроводная зарядка, но камера э, с двойными линзами, которая будет снимать так, как сейчас, наверное, для телевизора не снимают. То есть любой, кто будет иметь iPhone 8, а через пару лет это значит любой мальчишка, потому что ну, на вторичном рынке, может купить, он может совершенно спокойно снять любой фильм, да, там «Титанник», ну, он да, да из-за из из угла он может, он может снять. Прекрасно. Компания китайская, Huawei, которая уже выпустила, уже как полгода прошла. Полный хороший А вот следующая новость. Помните ли вы игру Реала со Спартаком? Да я же не футбольный Не помните, а когда Роналду забил гол, ему все кричали. Ну, да. А он не обиделся, потому что признался, что он не традиционный сексуальной ориентации. Не, не верю, не верю, не верю. Да, он сказал, что он гей, да? да? Ну получается, причем он сказал, что богатый гей. Сразу кажется, что он анекдот а, знает российский. Помнишь, когда чувака спрашивают, а, говорит, ты что, пидор? Он говорит, нет, я гей. А, говорит, у тебя что, яхта есть? Нет. Ну, может, у тебя вилла есть где-то там на Лазурном побережье, нет, ну а если у тебя нет яхты и виллы, то ты не гей, ты пидор, вот, это относительно, ты куда? Хорошо, вопросы хорошо, вопросы ну а этой позитивной новости, Да не так он сказал, перевели, наверное. Ну, не знаю, как перевели. Брежнев, гомосексуалист. Пишет. Ну, нет, есть, вот он Брежнев... Он специально сказал, собрал конферен... конференцию. Ну, да, да пресс-конференцию. Пресс пресс-конференцию и признался. Это да, когда бы не было вопросов. А тут он просто в какой-то споре в каком-то. А что все молчат? Бензин подорожал на 2 рубля. Да, действительно, что-то мы не не, не заправлялся. Мы едем, я смотрю, 40 рублей, сорок рублей бензин. Стоит, я очень сильно удивился. Вообще я удивился, когда мы ехали из Саратова в Москву и заправлялись три раза. И под 40 везде, в, в, во всех местах, где справлялись, 39 с чем он стоил? там. На 38 с чем? Нет, 39 было? везде, ты что? В Саратове 38. А, ну в Саратове 38. Видите, да вы ехали, он приезжайте он, все в Саратов, да, там бежом везде. Да, в Саратове. А, давайте там я там быстро, быстро объявление сделаем несколько. Вячеслав Ильич, вам большой привет из Чечни, из Грозного. Смотрит вас там. И большой вам привет. Привет. Также Там вы... очень много мужественных людей, которые нас смотрят. Да. Я знаю, что они рискуют жизнями своими, да. да. И мы с вами, ребята, вот всей душой, и мы за вас очень переживаем. И просто вас передать привет также в город Грозный девушке по имени Роза. Привет, с удовольствием. И давно мы нашего друга не видели, Исмаила, от меня тебе огромный привет. Да, в гости приезжай, мы ждем тебя очень рад видеть. А, не забывайте, вот вы все видели, что телефон у нас работает, даже в эфире иногда мы отвечаем. А, у нас два номера телефона. Первый а, плюс 7 95 32 05 17 И также у нас второй номер 95 10 05 117. Разницу только в одной цифре. В одном случае она 32, в другом 10. 95 32 05 17 95-10-05-11-17 и, и тем, кто э, хочет написать вайбер или ватсап, как раз вот номер 2 95-10-05-11-17 так Такие у нас безопасные каналы связи появляются и вот от людей, которые Да, ватсап вовремя... и вайбер это д... тот, который на 10 на на на 95-10-05-11-17 а, вот пытались люди задать вопрос, но у них не получилось, не смогли. А, вопрос такой, кому принадлежат водные ресурсы? Когда? Ну, вообще, сейчас я знаю. Да, сейчас, сейчас мы знаем, кому принадлежат. Вообще они вода, воздух, это И совершенно да. четко ä, принадлежит народу, принадлежит людям. И когда определенный гражданин из э, командира Нестле, да, сказал, что вода это товар, то мы его прокляли фактически здесь вот, да, потому что вода не является товаром, как и воздух, и не могут они являться товаром, ни вода, ни воздух, да? это совершенно однозначно и четко, в общем-то, позиция, поэтому вода принадлежит людям, причем... Ну, в рамках страны нашей, нашему народу, а в рамках всего мира она принадлежит человечеству как виду. Да. Сакашвили в Одессе, первое, что он делал, он боролся с выходом, чтобы люди выходили на берег, он убирал тем, да. дворцы монополистов, чистил береговую линию. У нас тоже пляж в Саратове делают, там, там все да. говно будет на него литься, и доступ будет у всех. А, да, еще э, из Бурятии спрашивают опять. Пишет: как... а, Нестле это шоколадка такой. Не только шоколадка. Да. Самое главное: в Нестле, в Нестле это вода, это не шоколадка. Да. То есть Нестле <соспорядок> забирает нашу воду и продает нам же. Причем делает это по всему миру. И если вы видите, э, допустим, там. В Пакистане люди жили и из колодца пили плохую воду, ну плохая вода, но они могли купить вот фильтр, как наш барьер, чистить ее и пить, то им туда поставили качок, этот качок перешел в завод, да, выкачили воду, у них естественно в колодце не осталось, потому что ну да у, у, уровень ниже получился. И все. И теперь ему ее продают. Там одна бутылка несколько долларов. Какие доллары в Пакистане? Бред. Каддафи, что хотел? Первые удары были именно по водонарковым станциям. Каддафи хотел всю Африку накормить. Он хотел сделать растительные каналы и добывать воду и кормить. Не, ну идея Каддафи а, там же нашли. Там. Да, там нашли огромные запасы воды в как раз ливийской пустыне, да, то есть в Сахаре, и он хотел использовать эту воду, да. Первые удары были по этим заводам, не по Вопрос, что когда все сделано, конечно. Обидно. Да, слава, вода принадлежит не людям, а всем животным. Конечно, вода это жизнь, поэтому она принадлежит всем. Я имею в виду с точки зрения частной собственности, если право частной собственности на воду, то это право всеобщее в равных долях, да? Вот кому принадлежит Кем? Народ, который там живет? Да. Локи, вода принадлежит они животным, а рыбам. Вы знаете, вы далеко уходите. А кто Чат. Вот Вячеслав, какой процент? будет по кредитам после 5-11. Не да. будет и роставшего процента. То есть процент, если возможен какой-то, я вообще против любого процента, но вот убеждают, что должен быть какой-то там типа 0,25 или там 0,5 для того, чтобы да, банк да. мог технически просто обслуживать кредит. Ну, ну я не знаю. Да. Отрицательная ставка рефинансирования, которая была применена в Японии, вытянула их экономику. Ребята, извините, да, я давать... Да в том числе отрицательных кредитов. Ну, имеется кредит, в виду для частных банков, для частных банков, то есть вполне, вполне можно допустить, что датирование разницы вот этой связанной с отрицательным кредитом да за счет это, уже принципе, бюджета. мировой опыт, который есть да. до 7% комфортных кредитов. Достаточно. Ну, нет, какие комфортные 7%? Не нет, нет, нет. Ну, тут вопрос в том, что если уж банк захочет давать, вот да ну, нет, какие 7%? Как кто... Нет, ни в, в коем случае, никаких ростовщических кредитов. Там вообще, все, подождите, это будет референдум решать. Мы сейчас... Да. Кто такие? Да. Хорошо. И, да, суть, Бар, и, значит, да. а, 37 минут? Да, да сейчас. М. У нас еще такая ситуация. Вот, э, э, один из руководителей группы, группы «Подготовка» у нас получил инсульт в, в да, да. ему сейчас нужно восстановление, мы завтра полностью информацию донесем до наших зрителей и попросим помощи, просто у меня телефон сел. Угу. Вот. Да, для девочки, мы говорили, в Татарстане, которые купили лекарства... Там, я понимаю, так, связались, надо, надо узнать сейчас. На надо связаться сейчас. Да, да. На ну ты сейчас прям прозвони непосредственно туда, у нас телефон есть. Ставим прозвони и узнай, связались, не связались, и когда будет высылаться лекарство. Так вот, Мальцев вчера по итогам недели по ИКТВ показывали. А, Мальцева показывали. Хорошо, Спасибо. В доме не холодно, да не мы. Это, это точно не как у людей в Бурятии. Нам даже в таких случаях стыдно, да, что мы находимся в тепличных условиях, а люди сидят сейчас и мерзнут. Час, сейчас буквально на эфир звонили из Бурятии, передавали вам огромный привет, хотели пообщаться. Но, к сожалению, я не смог соединить, потому что, так сказать, идет эфир, и сложно. Вот. Ну, в любом случае спрашивали, что вы вообще собираетесь делать в Сибири, как бы, вот. какие дальше После... А что в Сибирь делать? В Сибирь, в Сибирь, в Сибирь, самое главное не мешать развиваться. И кроме всего прочего, главный вопрос у нас первый и главный вопрос, который встанет, это сделать, что делать с теми да. договорами бумажками, которые Вова с Димой подписали. Мы не знаем, что они подписали там. Мы вообще не знаем, даже вот когда мне говорят, а вот что мы будем делать, а я фиг ее знает, что да, делать. Я Вы я мне с... покажите вначале, под чем стоят подписи, и мы за эти подписи отвечаем, как это не парадоксально. Мы не сможем, как дедушка Ленин, сказать, что, ребята, царь подписал, вот все вопросы идите к царю предъявляйте, у нас никак это не получится. Значит, придется действовать какими-то очень серьезными дипломатическими путями, и не только дипломатическими. Да это дипломатии, чтобы обошлось. А? Что конечно, это конечно. Но ну, мы не будем это вслух говорить, потому что, ну, понятно, что ситуация очень тяжелая. Очень тяжелая. И многие вещи мы узнаем после. То есть, при, взяв власть, мы должны будем ревизию того провести, что вообще творится, какие подписаны секретные соглашения. И столько мы можем нового узнать, да. И причем с такими странами, про которые мы подумать, наверное, не могли, про которые нам сейчас Киселев с вчихляют, вчехляют, про там злодеев там и так далее, а, могут оказаться очень странные договора, которые либо придется исполнять, либо денонсировать, но э, как-то это используя мировую мировой общественности дипломатические какие-то ухищрения. Так что... Захаров пишет, все утрясет. Да, вот скажем, Захаров, ну все, иди утрясай. там, Как хочешь, ка чем хочешь, да, ну утрясай. И она тут, малинка, калинка моя. Вопрос, Расскажите, занимать, как, вроде самолет раскачивали фанаты, а что тут рассказывает? Мне товарищ рассказывал, у которого волосы вот так стояли дыбом. Так. Вопрос. Вячеслав говорит, что у русских в итоге должен включиться инстинкт самосохранения. Но с чего бы у нас сейчас на полную мощность включено самоуничтожение. Один Поймал меня, поймал, чувак. Один укупник борется за выживанием. Поймал! На да, этой ноте. Да. да, спасибо, поймал, да, мы говорили, что не будем от слово называть, и все, и вот начал читать, но же понимает, что я не вижу все это, очень весело. Инстинкт, как это не парадоксально, ну да, но инстинкт самоуничтожения, инстинкт самосхранения, они вместе идут, это э, единственная борьба противоположностей, что-то в конце концов побеждает. Я да, надеюсь, что да, победит инстинкт самосохранения. Спасибо. Спасибо. Дядя Слава, расскажи про рыбу, не расскажу. До свидания. До новой исторической эпохи осталось 340. 347 дней и один час. Оказывайте помощь каналу, помогайте тем людям, которых мы просим, которые достойны вашей помощи. Вот э, просим, я говорю, откликнуться тех, кто может в Бурятии э, провести вот эту экспертизу Это жилищную. А? Лайки. Лайки. ставьте, да. До свидания. Подписывайтесь Ой. Стой, стой. У меня что-то все ускакало куда Я не могу в этой майке быть. Почему? А у меня все ушло. Сейчас, сейчас. Болезнь. Да, что-то у меня не выключается. Об, ты смотри, Вы что так, двери. что происходит?